в дискуссии стала тема фальсификации на выборах. Если бы были, но ну, более-менее равновеликие соперники, тогда вот таких вещей, я думаю, бы